Друзья, всем привет. Вы смотрите Форпост. Мы прибыли на первое слушание по правилам землепользования и застройки Севастополя. На фоне культурный комплекс «Корабел» грядет жара. Основной целью проведения собрания является выявление мнения его участников по проекту, а также сбор предложений и замечаний, касающихся самого проекта. При регистрации вы все получили опросные листы. Выразить свои предложения и замечания по проекту вы можете письменно, путем заполнения опросных листов, либо устно, после выступления докладчиков. Объявляю слушания открытыми. Были бойни, были провокации, нарушался регламент проведения мероприятия, но это можно назвать севастопольским характером. А, <п Classiques> Люди не хотели слушать формальную часть мероприятия, они начали, там, не беря микрофоны, сразу же крича в зал задавать свои вопросы. На данный момент в этом ПЗЗ, я по-другому его назвала, но нельзя э, оштрафуют, есть страшный вандальный проект на улице Паршина, на месте бывшего кладбища, где захоронены... Цибулькин, Красносельский, Одинцов, Ревьякин и Паршин. Давайте внимательно все слушать. И я думаю, сегодняшнее, пусть оно будет роковой для меня мое выступление. Хотите, мы ну, мы Вы должны отстоять. память. И мне отвечают, да, после э, планирования, всего прочего, мы признаем статус этого сладьбища воинского сохранения. ПЗЗ должны соответствовать генеральному плану города. Да. Вопрос к ним. ПСЗ рисовали, какому генплану? Украины не соответствует. 17-го года не соответствует. Они сидят, улыбаются, рассказывают, собственности мы вас не лишаем. Да, сейчас не лишаете, Но ограничения, которые ведут, мы потом не сможем пользоваться, владеть и распоряжаться. И четко указано, без... Принятие генплана ПЗЗ незаконно. О каких слушаниях вы рассказываете? Алексей Викторович, вы неоднократно обращались и оспаривали многие действия органов власти в суда и постоянно проигрываете. При этом люди, людей выводите в заблуждение. Вы в зону. Зо. Чем пользовались разработчики? Какими они пользовались документами, если сегодня... Вся Нахимовская сторона, и Корабелка, и Северная, народу много, много не приехали, но почему людям не дадут возможность высказаться? Я родилась в Севастополе, у меня вся семья погибла как герои, понимаете? И я хочу сейчас поставить вопрос вот так, ребром. Вы хотите превратить земли в дешевую сельхозземлю для того, чтобы подешевле купить застройщикам? Кто вам об этом сказал? Я вот не вижу. Вот основная сейчас претензия, которая пока звучит от выступающих, что на землях сельхозназначения не показана индивидуальная жилая застройка, к которой они стремятся. Вот представитель был, который на ЛКХ хочет построить жилой дом. И мы говорим о том, что давайте, если вы видите такое развитие, двигаться через комплексное развитие территории. Верхний и Нижнюю Учкуевка, здесь представители тоже есть. Они разрабатывают мастер-план, уже его разработали, они будут идти по пути комплексного развития, у них точно такой же вид личное крестьянское хозяйство они будут идти по пути комплексного развития территории по инициативе правообладателей. И ваши участки, которые вот по улице Челюскинцев, там вот этот ну, такой массив, он не очень большой на самом деле, по сравнению с верхней и нижней Учкуевкой, мы тоже туда включаем. Поэтому присоединяйтесь к ним, и мы пойдем по пути комплексного развития территории под индивидуальную жилую застройку. Кто здесь для того, чтобы защитить просто свой дом? Поднимите руки. Это люди, просто свой дом, реальный дом, в котором вы живете. Поднимите руки. Это дом, в котором вы живете. Вы их, их просто защищаете. ТСН «Радар-С» Данишевская Светлана Александровна. Наши земли переводят из статуса ИЖС в статус СТ. И переводят часть нашего кооператива в интересы одного дельца который собирается расширить санитарную зону на наш ТСН. Ограничить выдачу новых участков на лабораторном шоссе, для того, чтобы городу дать дальнейшее развитие, а не так, что мы превращаемся, превращаем город в кишлак, один у другого на голове. Еще один типичный случай, который ярко просмотрелся на этих слушаниях, это невнимательность некоторых граждан. Были случаи, когда человек представлялся, брал микрофон, объяснял свою проблему, говоря, что якобы на его участке либо стоят обременения, либо зона рекреации, либо же зона, где индивидуальное жилищное строительство не разрешено. Но стоит только посмотреть сотрудникам ДИЗО и Департамента архитектуры еще раз карту зонирования, как выясняется, что ИЖС есть, все нормально, стройтесь на здоровье. Несколько случаев были связаны с тем, что люди имеют либо садовую зону, либо зону, где можно путем подачи предложений, либо же через комплексное развитие территории получить право на застройку. Были и некоторые уникальные случаи. Мы купили участок ИЖС без всяких ограничений. Я представляю здесь инициативную группу. У нас более сотни человек живем на Микензиевых горах. Через год, когда был достроен наш дом, на все деньги, которые мы имели, переехали с севера. И много там приезжих, таких же, как мы, на все деньги, которые имели. Через год, когда не было только окон в моем доме, нам били зону охраны ландшафта. А там в виде ландшафта вот, не выезжали, оказывается, я обращалась в разные департаменты. Я, понял, я смотрела так. в глаза и спрашивала, вы вообще были в нашей... Это зона охраны от объекта да, культурного да, наследия. 10. Я 10. понимаю, 10. это конфликт, 10. который 10. был да. не так давно году 365 батареи да, Дома, да, и дома, знаю, дома. Знаю. почти 300 квадратных метров. Смотрите, здесь не правило землепользования и застройки. Я уже говорил о том, что есть документы, которые имеют большую юридическую силу. В данном случае зона охраняемого ландшафта установлена от объекта культурного наследия. Это сделано осознанно. Соответственно, если такое решение есть, выкупать участки будут по рыночной цене. Других вариантов нет. Или менять зону охраняемого ландшафта. Но это не градостроительный документ, сразу вам говорю. Проведение публичных слушаний – это лишь одна из частей приема правил землепользования и застройки Севастополя. Естественно, будут и комиссии, будет и продолжение работы, и учтение всех замечаний и опросных листов, которые были поданы гражданами. Оставайтесь с нами. Мы постараемся в ежедневном режиме освещать слушания по правилам землепользования и застройки других районов Севастополя. Возможно, там будет такая же жара. С вами был Форпост. Оставайтесь, ставьте лайки и подписывайтесь.